Так, еще раз, друзья, добрый вечер. Сегодня, 4 августа 2021 года, мы продолжаем серию лидерского марафона о главном проекте нашего сообщества, которое мы считаем флагманом. Сегодня спикеры Марина Кардаш, Михаил Гумец и я Марина Морозова. И поговорим мы сначала о теме, та, которая интересует очень многих людей. Что ждет нашего? впереди к чему мы все стремимся и какое развитие идет к какому развитию идет наше сообщество друзья сегодня возникали вопросы в чатах профильных мы постоянно их мониторим поэтому хочу ответить на вопрос что такое блокчейн 20 так как блокчейн 20 я в прошлый раз пыталась вам объяснить что привязываться к цифре 2 0 не имеет никакого значения, потому что блокчейн просто проходит полную модификацию. Он, предполагаемо идеей нашего Искандера Шамильевича, будет полностью децентрализован. Многие из вас, в основном партнеры нашего сообщества, не разбираются, не понимают, что такое блокчейн. Рекомендую ознакомиться с этой информацией, потому что эта информация... Очень важное. Когда вы начнете понимать, что такое блокчейн, вообще в принципе его структуру, что это такое, тогда отпадут сами по себе вопросы, почему мы ждем этого блокчейна, что он может нам дать принести, какие э, фишки, почему мы рассчитываем, что именно на новом блокчейне вырастет цена века соответственно и райда и вот сейчас мы поговорим о кратко о ближайшей перспективе компании вы все знаете что Искандер Шамилевич Касанов он это объявлял на своем ранее брифинге что он сейчас полностью вовлечен в процесс подключены супер специалисты и работают над новым блокчейном этот блокчейн будет высокотехнологический продукт, будет решать проблемы криптоиндустрии в целом. Что это даст нам как сообществу? Ну Для начала давайте просто разберем сначала, вот, что такое сам по себе блокчейн. Блокчейн в дословном переводе это непрерывная цепочка блоков, в которой содержатся все записи от сделок. В отличие от обычных данных, записи в блокчейне не изменить, не удалить невозможно. Можно только добавить новые. Например, вот вы совершили сделку какую-то, хоть с луковицами тюльпанов в ботаническом саду. Если тюльпанов стало меньше, по любой причине вымерзли, их съели грызуны, то в книге учета блокчейна сохраняется информация от и сохраняется именно та информация, сколько тюльпанов было прежде. Но появляется новая запись, почему этих тюльпанов стало меньше и куда они пропали. Блокчейн еще называют технологией распределенных реестров, потому что всю цепочку сделок и актуальный список владельцев хранят на множестве своих компьютеров, на множестве компьютеров хранят независимые пользователи. Даже если один или несколько компьютеров выйдет из строя, вся остальная информация хранится на других устройствах, у других владельцев блокчейн-сети. Например, еще один. Предположим, вы хотите перевести какую-то сумму денег своему другу, который оказался за рубежом в каком-то затруднительном положении. Проблемы с системами банка, хакерские атаки, мошенничество или ошибки сотрудников могут вызвать взбой на любом из этих этапов. И тогда записи о транзакциях могут исчезнуть, а проведение операции может быть приостановлено. Эти операционные риски вот неизбежны, если учет ведут конкретные организации, и записи о транзакциях. Только в одном месте. Технология же блокчейн снижает эти риски, так как предполагает вести систему учета на основе распределенных реестров. В блокчейне реестр владельцев не хранится на сервере всего лишь одной какой-то организации. Его копии одновременно обновляются на множестве независимых компьютеров объединенных через интернет. Поэтому в блокчейне реестры с данными о владельцах активов подделать невозможно, так как эти данные хранятся на компьютерах огромного количества участников сети. Повторюсь, актив в блокчейн сети может быть абсолютно любой. Например, акции, цифровые токены, права на недвижимость, золото или книги – в общем, все, что угодно. Транзакции проходят практически мгновенно, но на их проведение может потребоваться время. Какое именно время определяет алгоритм конкретной блокчейн-сети? Сделки конфиденциальны и анонимны. Покупатель указывает только номер своего криптокошелька. Комиссии минимальные, поскольку место централизованных посредников транзакции регистрируют майнеры. И именно комиссии это их вознаграждение за поддержку работы в блокчейн-сети. Права покупателей надежно защищены. Отменить или изменить уже заключенные сделки невозможно. Если вы действительно что-то приобрели, дом или квартиру, никакой мошенник не сможет доказать, что права принадлежат именно ему. Все сделки зафиксированы в цепочке блоков. Информация надежно хранится, поскольку история всех операций записана в блокчейне и распределена по всем участникам сети. Вот это кратко о блокчейне. Поэтому э, учитывайте то, что вот вся эта информация, она есть абсолютно в открытом доступе. Просто Google нам в помощь для того, чтобы понимать, что мы крипто-сообщество, каждый из вас должен научиться понимать, что такое блокчейн. Вот, например, для примера блокчейн биткоина уже не позволяет э, усовершенствовать его до таких технологий, чтобы он решал такие задачи, как бы не старались разработчики. Но зато Виталику Бутерину это удалось. Блокчейн на эфире решает очень много технологических задач. По сути, блокчейнов в мире не так уж и много, которые могут решать проблемы крипто мира. То бишь, получается так, что на любом блокчейне есть свой смарт-контракт. Смарт-контракт – это компьютерный код, который точно так же записывает в себя все, что вы только хотите. Вы его программируете так, как нужно. Он может совмещаться с логистикой, с любым видом деятельности. На это обращают внимание сейчас все крупные предприниматели, которые хотят монетизировать свои доходы. Блокчейн – это не только доход и крипта. На блокчейне могут работать абсолютно любые виды хозяйственной, предпринимательской деятельности. И вот это надо понять. Когда мы примем вот к этому блокчейну и, скажем, идея, и идея глобальная Искандера Шамилевича Костанова будет воплощена, то я хочу сказать свое личное мнение как потребитель, что... Те задачи мировые, которые будет решать этот блокчейн, он привлечет в наше сообщество больших и крупных инвесторов, игроков. И с этим блокчейном можно будет выезжать на форумы, на блокчейн-встречи Европы, Европы, вообще на мировые блокчейн-встречи. Поэтому это как раз то, к чему стремится наше руководство. Для этого необходимо вам понять, что вот мы занимаемся не только депозиткой, не только проектами по крипто uh, MLM плюс баунти. Uh, мы уходим от этого. У нас есть токен райда, который сейчас останется основным проектным токеном, расчетной единицей. Век uh, у века совершенно другое предназначение – Поэтому я вот вкратце рассказала вам о перспективах компании, о том виде блокчейна, на который рассчитывают, какой рассчитывают получить наше руководство. И вы должны понять, что при таком блокчейне, который будет решать серьезные и глобальные проблемы криптомера, ну, сообщество не только выиграет, а вот все люди, которые сегодня оказались единомышленниками которые идут и по пути с идеями нашего руководства они останутся в большом плюсе плюсе потому что мы все здесь крипто энтузиасты и вот я лично верю в нашу монету и я понимаю что она будет стоить чего она будет стоить и что Руководство вообще в принципе как глобально мыслит и к чему оно идет. Сравнивать ни с биткоином, ни с другими какими-то крипто я не буду, но я четко понимаю, что сообщество наше будет очень крепко стоять на ногах и каждый, кто останется сейчас с нами, будет достаточно, даже, наверное, слишком обеспеченным человеком. А теперь, ребята, наверное, все-таки пришло время поговорить о флагмане нашего сообщества. Это наш обновленный вебинар. О нем сейчас расскажет вам Марина Кардаш. Послушайте, пожалуйста, внимательно, потому что вебинары проходят три раза в неделю, а вопросы остаются открытыми. Поэтому, пожалуйста, вникните кто не может, пересмотрите еще запись. Постараемся еще ответить на вопросы, потому что как бы, постоянно рассказывать о функционале бинара это уже сложно, но у вас, возможно, есть вопросы, которые вы хотите задать, поэтому мы для этого оставим время. Марин, я прошу тебя. Да, я подключилась. Добрый вечер, друзья. Михаил, Маргус, скажите, пожалуйста, слышно ли меня или в порядке? Да-да, Марин, слышно. Спасибо, спасибо. Еще раз добрый вечер, друзья. Вот сейчас вы услышали на самом деле очень интересную информацию, потому что это скажем так, наши перспективы развития, перспективы развития нашей компании, нашего сообщества, потому что впереди нас ждут глобальные цели, нас ждет блокчейн 2.0 и, конечно же, та программа, от которой как бы мы не уходим, это пазл Market. Но блокчейн 2.0 нас ожидает где-то через 6-8 месяцев, мы так настраиваемся ориентировочно. А что на сегодня? На сегодня у нас есть наш флагманский проект, как сказала Марго, это наш бинар. Мы с вами уже не один раз обсуждали, говорили и по, по, по бинару, по его нюансам, но тем не менее лидеры продолжают качать этот проект, потому что он Должен стать на самом деле магнитом. Магнитом для тех участников, которые уже есть в сообществе. Магнитом для тех участников, которые в принципе... В скором времени придут в наши проекты, потому что на самом деле наш бинар он такой, ну правда удивительный, исключительный и как мы все говорим очень жирный. Цифровые технологии входят в нашу жизнь очень стремительно и хотим мы этого, не хотим мы этого, они это они это делают, поэтому я попрошу Елену сейчас отключить слайды, потому что я хочу показать наш кабинет бинарный. И мы пробежимся очень быстро, я постараюсь очень быстро рассказать, потому что для нас важнее, как оказалось, в общем-то, дать вам ответы на волнующие для вас вопросы. Итак, еще раз вернусь к тому, что в нашем сообществе, наше сообщество, наша компания, она стабильна. Она развивается уже третий год, и планы на дальнейшее развитие, они только усиливаются, и у нас открываются новые возможности. И бинар. Возвращаемся к бинару. Бинар на самом деле это, это вот тот старт, с которого может начать... Каждый участник, который находится уже в сообществе, либо пригласить своего новичка и рассказать, подать ту вот информацию, ввести его в мир криптовалюты, скажем так, вот, легким доступным способом. Потому что что у нас происходит в мире, что у нас происходит за пределами интернета, вы все знаете, что весь мир вынужден был столкнуться с той же пандемией, с, той же, с тем же кризисом, что очень много... Людей, которые сейчас говорят о том, что сложно зарабатывать. Даже успешные бизнесы заявляют о вынужденной стагнации. Люди ищут, поверьте мне, люди ищут возможности, где можно еще либо дополнительно зарабатывать, либо как-то развиваться. И а, наш, наша компания а, вот, а, может предоставить а, и то, и другое на самом деле. А, итак, а, видно ли мой кабинет да, бинарный? Мы, а, мы а, начинаем а, с чего? Вот наш кабинет, он настолько прост и настолько удобен. Наши программисты приложили огромные усилия, чтобы его изменить. вы знаете, что он изначально был не таким. Вот. здесь есть меню, которое тоже абсолютно простое в понимании. И для того, чтобы вам работать, начать работать бинаром, вам нужно открыть депозит. Для открытия депозита вам необходимо завести средства на баланс. Средства мы заводим в токене райда. И вот тут вот, вот тот самый момент, когда вы можете показать новичку, который даже никогда в жизни не знал, что такое биржа, никогда с этим не сталкивался. Вы можете показать, дать ему вот это направление, дать ему вот эти вот первичные знания, как приобрести токен райда на нашей бирже CoinGalaxy. Друзья, при этом я еще раз отвлекусь и скажу о том, что у нас прекрасные обучающие программы в нашем официальном ютюбе и по Coin Galaxy и по остальным проектам. Пожалуйста, подписывайтесь, смотрите и ну, очень легко вводить новых участников понимая, что нужно им дать. А вот изучив там короткие видео по нашей бирже, участник легко сможет завести, приобрести токен райда и завести его на баланс. Заведя его на баланс, мы переходим в раздел депозиты. Здесь у нас четыре стандартных депозита, которые дают нам возможность начиная от 0,8% до 1% получать ежедневно. Мы их получаем определенное количество дней, то есть у нас есть 220, 250, 280 и 310 выплат. Все выплаты осуществляются исключительно в будние дни. Дальше я вам покажу возможность входа на сегодняшний день, то есть с точки отсчета, насколько она выгодна. Сейчас мы пока просто пробежимся по кабинету, потому что мы сталкиваемся с тем, что до сих пор не все разобрались со своими кабинетами. Итак, депозит. Депозит, допустим, стандарт. И это шикарная возможность для старта и для того, чтобы начать зарабатывать дополнительные средства. Причем в нашей компании это можно сделать с минимальной суммы, это всего-навсего 100 долларов. В кабинете установлен курс 6 долларов. Вы заводите райда и открываете кабинет райда. Для этого нужно просто опуститься вниз, вписать вот здесь вот сумму, которую вы хотите инвестировать, там, например, 100 долларов, и дальше, О, прошу прощения, и... А дальше а, нажать а, точку инвестировать. У нас кабинет, а, в кабинете уже есть депозит, сейчас мы инвестировать ничего не будем. Точно так же нужно сделать, если вы хотите а, сделать апгрейд или реинвест. Вот здесь вот вы выбираете а, свой депозит, на котором вы сейчас находитесь. На депозите стандарт вы будете находиться до тех пор, пока ваша сумма не станет 5000 и $1. 000. Долларов. Все депозиты у нас накопительные и переходящие из одного в другой, либо если вы ничего больше не делаете, то в любом случае 220 выплат вы получите. Для того, чтобы сделать реинвест, вы устанавливаетесь на свой депозит, тот, в котором вы находитесь. Опять-таки опускаетесь не вписываете сумму, которую вы хотите инвестировать, либо не инвестировать, а реинвестировать. Всегда советуем использовать для проверки, просто вы можете сделать, допустим, поставить 1 доллар, нажать инвестировать, но система вам посчитает, и напишет, что эта сумма недостаточная, вам нужно для вашего реинвеста, для вашего апгрейда вот такая-то сумма в долларах. И при этом, тогда ваш новый депозит составит вот такую сумму, используйте, пожалуйста, это, и тогда вам не нужно будет в мне высчитывать, какая же у вас должна быть цифра. Что еще в этом шикарном жирном бинаре? Помимо пассива, на котором вы можете зарабатывать, ничего больше не делая, у нас есть бинарный, бинарный бонус. Для того, чтобы работать в бинаре и получать бинарный бонус, вам достаточно, помимо, помимо депозита активного, приобрести лицензию. При этом, друзья, мы уже об этом говорили, и я повторюсь еще раз, что, пожалуйста, даже те участники, которые полагают находиться на полном пассиве пожалуйста приобретите лицензию за 50 долларов я потом вам покажу что она для вас обойдется на самом деле гораздо меньше у вас будет для того чтобы ее приобрести у нас курс здесь 6 долларов для того чтобы ее приобрести вам придется потратить ну, меньше 25 долларов то есть вас в два с лишним раза меньше на Эту лицензию почему почему а, ее необходимо приобрести даже тем участникам кто не предполагает а, на сегодняшний день строить структуру и а, развиваться там а, по карьерной лестнице потому что объясняю вот у нас бинарная сеть да у нас здесь есть спонсорская ветка у нас здесь есть Личная ветка. Спонсорские объемы это те объемы, которые поступают вам от вашего наставника. И если, допустим, вы работаете, получаете как бы ежедневные начисления по депозиту, но при этом не имеете лицензии, то все объемы по спонсорской линии, они будут проходить мимо то есть они для вас а, ну, вас не будут накапливаться но ситуация а, на самом деле складывается так что рано или поздно а, а лицензия действует 200 дней у нас и рано или поздно у вас все равно появятся а, партнеры и вот тогда вот те все объемы, которые были у вас в спонсорской линии, они не пройдут мимо. И вам будет достаточно партнеров поставить только в свою личную командную ветку, и вы уже начинаете зарабатывать. Итак, минимальная лицензия у нас стоит 50 долларов. Следующая лицензия у нас стоит 300 долларов. При этой лицензии вы уже помимо бинарного бонуса, бинарный бонус это 10% от объема меньше ноги, вы начинаете получать еще и реферальное вознаграждение, это 5% от первой линии. Следующая лицензия 1000 долларов, и она отличается тем, что у нее... Двухуровневая реферальная система 5 ,3%, и 3 процента. И следующая самая крупная лицензия это 3000 долларов. И есть реферальная система в трехуровневая 5, 3 и 1 процент. Что еще? Еще вы видите, что у нас есть в каждой лицензии X фактор. В каждой лицензии он свой. И что это обозначает? Что такое X3? X3 это совокупный доход от, от, от, всех, от всех ваших доходов, то есть от депозита от бинарного бонуса и реферальных бонусов и от стейкинга которого о котором мы поговорим дальше впереди будет разговор у нас и этот совокупный доход не должен превышать три раза то есть если вы открыли депозит в 100 долларов то ваш совокупный доход не может превышать 300 долларов. Для того, чтобы он не превышал, вам просто нужно регулярно делать реинвесты. То есть это такой своеобразный мотиватор, настраивающий вас на то, что вы должны быть постоянно в, активном, в активной позиции. Есть у нас раздел «Финансы». Вот для того, чтобы вам, допустим, пополнить баланс, вы заходите в этот раздел финансы, пополнить, здесь у нас условно как бы сразу стоит нара, вы копируете кошелек, вот этот вот, и этот кошелек вы вставляете либо при пересылке своих активов, активарах, в частности, либо с Coin Galaxy, либо с любого из наших проектов. Вы знаете, что все наши проекты взаимосвязаны, и с любого проекта можно, любым проектом можно балансировать и работать одновременно во всех проектах для того чтобы вам вывести полученные средства вы всегда это можете сделать вот токен райда как раз и рассчитан на то что вы можете и при помощи его как и аккумулировать ваши средства заниматься создавать вот такую капитализацию, так и выводить его, в принципе, выводить на биржу, продавать и получать живые деньги, получать фиат. Ну, это очень интересно, очень выгодно на самом деле. Теперь ежедневно, ежедневно с депозита ваши начисления приходят вот сюда, вот подписано у вас ежедневные начисления. В данном случае у нас сейчас в кабинете 4662 Помимо ежедневных, и вы их можете перевести на баланс, для того, чтобы перевести начисление на баланс ежедневных начислений вы просто переключаетесь для того чтобы э, перек... пер... завести их с бинарного бонуса вы точно также переключаетесь вводите сюда сумму нажимаете галочку согласиться и нажимаете конвертировать я не буду сейчас это делать чтобы только сэкономить э, наше время еще раз вернемся э, к бинару к нашему построению бинарной сети. Друзья, ну вот правда, очень и очень многие сейчас рассказывают о том, что им сложно, они не могут приглашать, им трудно. Ну, а на самом деле я так не считаю. Я думаю, что это просто такое нежелание выходить из зоны комфорт комфорта, нежелание такое, вот знаете, что-то делать, что-то э, менять, вот просто будьте честны э, сами с собой, э, наверное, так вам удобно, так э, хорошо. Вы э, многие читаете наши э, чаты, да, э, очень много э, сейчас, э, периодически, не могу сказать, что много, но периодически там э, такие нытье, жалобы возникают, ну что, что сказать, мне так кажется, что это люди, которым так удобно жить, им, им хорошо, им хорошо жаловаться, им хорошо страдать, им хорошо быть э, жертвой, им хочется э, искать сочувствие, им хочется, чтобы за них э, что-то решали, что-то помогали, и э, при этом ничего они не делают со своей жизнью ну тогда тогда что можно сказать значит вам хорошо вам так хорошо вам так спокойно вам так предсказуемо и э, это ваша зона э, комфорта ну и наверное в этом есть смысл для вас в этом большой смысл э, жизни знаете странно иногда э, когда э, Люди говорят, что мне вот сложно, мне невыносимо, я там маленькую зарплату получаю, но при этом я несу свой крест. А что будет, а что изменится, если вы перестанете вот этот свой крест нести? Куда пойдете вы без этого креста, и как вы без него э, жить будете? Э, ну и опять-таки, хотите нести свой крест? Ну несите, э, наслаждайтесь этим, но пожалуйста... Э, ну вот правда устали от этого. Не выносите мозг другим в чатах. Остальные участники на самом деле не обязаны играть в ваши игры. Мы играем в игры совершенно другие. Сейчас я хочу показать еще один момент, когда что вы можете видеть. Вот вы видите структуру, бинарную структуру. При этом вот эта левая нога, она может быть как спонсорской, так и не обязательно. Если у вас активный спонсор и вам переливами приходят сюда объемы, это замечательно. Если в спонсорскую ногу вам не приходят а там большие объемы, это не обозначает, что ваш спонсор ленивый такой, секой плохой. Возможно, он сейчас, именно сейчас выстраивает, допустим, свою тоже командную ногу и помогает здесь, в этой команде. Значит, что вам нужно сделать? Вам нужно тогда одного человека поставить в спонсорскую ногу, одного человека поставить в личную ногу. В любом случае, в одной из ваших веток объем будет больше, а другой меньше. 10% бинарного бонуса вы получите по меньшей ноге. Еще вот то, о чем может быть кто-то знает, кто-то уже не знает. Вы на любого из участников своего, в своей ноге можете кликнуть вот так вот на его ячейку и вы увидите что его активация пакета была пакет его был создан тогда то тогда то и депозит вот такой то такой то это как бы введение то о чем просили раньше вернее то то что было раньше в предыдущем бинаре но того чего не было в новом бинаре и это просили изменить еще о чем хочу сказать значит все начисления у нас идут в долларах и мы их конвертируем в ра все открытие депозитов конечно же в токене райда Теперь, сейчас я хочу вам рассказать о том, насколько, в общем-то, важный и нужный момент на самом деле, именно сейчас, о чем я хочу сказать, о том, что вход вход сегодня и сейчас вот при том курсе из-за которого многие на самом деле страдают он очень выгодный так мы начнем с первого с первой таблицы такой и она нам опять-таки показывает наши четыре основных депозита их сроки работы проценты Сумма, сумма депозита, вот этот переходный момент от одного к другому, я думаю, что многие уже об этом знают, и на этом не надо акцентировать внимание. И о доходности. Каждый из депозитов нам а, дает вот такую доходность, если э, просто мы депозит взяли, открыли и про него забыли. И он себе работает положенное количество дней положенное количество выплат и тогда по депозиту стандарт мы получим 176 процентов дохода но а наши, в наших депозитах выплаты идут вместе с телом то есть сто процентов мы возвращаем наше тело мы его получаем назад и а, чистого дохода а, будет 76%, что на самом деле составляет 126% годовых. Отлично. А, по пакету премиум мы получаем чистого дохода 125%, общий доход 225% по депозиту ликс 166 процентов чистого дохода друзья ничего больше не делаем ничего мы положили свои средства и отдыхаем все поехали на мальдивы потому что у нас есть такая возможность мы за наши активы можем приобрести по очень хорошим условиям путевки поэтому если кто еще не знает пожалуйста Заходите в чат, Travel наш мод, вот, и, и просто наслаждайтесь, там красивые картинки, там красивые отзывы от людей, которые уже отдохнули. И депозит максимум дает нам чистого дохода 210% по, по условиям и по точке входа. Смотрите, на сегодняшний день я брала из расчета курс райда 2.6. Мы знаем, что наш токен как криптовалюта, как криптомонета, он волатилен. И несколько дней назад он там опускался ниже, потом поднимался выше. Я взяла курс расчета 2.6. И из расчета того, что в кабинете курс 6 мы можем видеть, насколько выгодно можно сделать сейчас вход. Допустим, стандарт, да, пакет стандарт при курсе 2 или 6 нам нужно купить, вернее, при пакете его старта от 100 долларов, это 1667 на бирже мы покупаем по курсу 2,6 и тратим всего 4334 доллара 43 доллара и экономим 56 целых доллара то есть мы входим 100 долларов а приобретаем этот пакет всего-навсего за 43 и 30 и каждый из пакетов очень выгодно это на больших пакетах на самом деле потому что вы видите на экране какая получается экономия не буду долго останавливаться, сами посмотрите, хотите за скринки, хотите самостоятельно просчитайте все это, но на самом деле вот эта точка входа, вы можете как сами заходить, если вы еще не там, хотя странно, почему вы еще не там так и рассказать и предложить своим новичкам, новым людям, новым участникам. На самом деле делать это будет скоро легко очень многим, потому что помимо наших обучающих программ, которые есть на нашем официальном ютюбе, сейчас стартовали новые проекты, новые площадки по обучению, у нас есть бизнес-инкубатор, и недавно презентовали abc -вет. и пошел в работу Триксион, вот, если это кому-то нужно, если кому-то это интересно, пожалуйста, включайтесь, пожалуйста, участвуйте. Потому что именно там вас э, научат э, привлечению новых участников и продвижению э, себя э, как бренда через социальные сети путем наполнения контента. Э, вас э, научат, э, как продвигать лендинг как нужно привязать, допустим, к такой социальной сети, как Facebook Pixel, для того, чтобы отслеживать результаты по таргетинговой рекламе. Все это, вы всему этому вы сможете там научиться, при этом применять дальше. Вот эти знания вы сможете на самом деле в любом бизнесе, потому что, поверьте, сейчас ситуация такая, что огромное количество бизнесов, а в дальнейшем это будет все больше и больше, они будут переходить в онлайн, они будут переходить в интернет. И поэтому, в общем-то, такие знания, они важны будут для каждого. Как это выглядит? на примере в цифрах, вот еще один я вам хочу показать расчет, то есть, допустим, мы идем на биржу и на 1000 долларов, 1000 долларов я беру абсолютно условно, то есть, Та сумма, которая как бы, ну, во-первых, для понимания хорошо воспринимается, во-вторых, в общем-то, для инвестиций это такая нормальная сумма. Мы идем на биржу, покупаем на 1000 долларов при курсе 2,6 за райда мы приобретаем 384 ра переводим их в кабинет бинара, и тут же, тут же мы получаем профит, уже сразу же, потому что туда, в этот наш кабинет мы заводим э, наши райды по курсу 6, и уже у нас э, депозит, Открывается не на 1000 долларов, а на 2304 доллара мы открываем депозит и все начисления. Мы начинаем получать тоже на 2304 доллара. Под 0,8%, если мы берем стандартный депозит, ну, вернее, первый депозит, который у нас называется стандарт. И мы тогда получаем 18,4 доллара в день. И за 220 выплат мы получаем 4054 доллара. Да, здесь плюс сидит наше тело. Но цифра-то красивая, нормально зарабатываем. Это, ребята, так мы зарабатываем, если мы больше ничего не делаем. Но навряд ли, навряд ли кто-то из вас, вот, ну... Разве что только там, новичок, который зашел на 100 долларов, он захочет познакомиться, он захочет посмотреть, конечно же, допустим, он там какое-то определенное количество времени не будет реинвестировать, потому что он хочет увидеть, как работает система, как работает компания, насколько все стабильно, действительно так ли, как обещали, что есть ежедневные, Начисления. Действительно ли э, э, эти начисления можно перевести на баланс и вывести их э, на биржу, продать и получить назад свои эти бабосики. Вот. Э, ну, дальше у меня есть э, расчет и э, по премиум депозиту и доходности под 0,9%, процентов не будем сейчас на этом останавливаться. Еще один хочу расчет вам показать, это в том случае, если кто-то из вас создал депозит, и, допустим, накапливал вот эти начисления ежедневные, которые приходили ему от его депозита. И через время он решил сделать апгрейд. Очень много задают вопросов, мне в личку задают вопросы, и в чате вопросы задают, как же как же происходит апгрейд, почему, допустим, если сумма была, условно говоря, 100 долларов и сделали апгрейд на 10, почему не получается 110, потому что, ребята, в этом в выплатах у нас есть тело, мы должны обязательно высчитать то тело, которое у нас выплачивалось каждый день. Дальше этот, вот это первый, первый шаг. Дальше мы узнаем, сколько у нас было выплат, и узнаем, сколько мы получили за весь период этих выплат. Затем мы отнимаем вот эти выплаты, которые уже были произведены, и только после этого мы узнаем остаток по депозиту. В данном случае у нас 863.65. Вот. Если у нас был депозит в 1000 долларов, то для апгрейда нам нужно 10%. Это 100 долларов. И эти 100 долларов мы прибавляем к остатку по депозиту. И только после этого мы получаем новый номинал по нашему депозиту, то есть после всех этих расчетов, тогда это понятно. Но, опять-таки, друзья, для кого не нужно вот эти, вот может быть, вот такие вот математические заморочки, я вам показала в кабинете, как сделать апгрейд. Вы ставите 1 доллар, вас система не пропускает и показывает вам сумму, которую вы должны сделать для апгрейда. У нас остается совсем мало времени, но что нужно сказать? У нас дело в том, что кроме вот этих возможностей, о которых я рассказала, а это несколько источников дохода, у нас есть еще... Еще одна возможность получения доходности – это наш стейкинг. Стейкинг – это удержание монет. Минутку, я пытаюсь сейчас открыть, открыть наши наш слайды. Секундочку у меня почему-то не получается. Такое впечатление, а Миша. Мы не, мы не делаем с тобой это одновременно, потому что. Марин, сейчас я, я не делаю одновременно, но открыть ага. у меня получается. Все. Следующий, следующий слайд. И, друзья, помимо бонусов, помимо процентов по депозиту, бинарного бонуса и реферальных начислений, на нашей площадке можно получать еще дополнительные бонусы, дополнительную доходность. И сейчас Михаил нам об этом расскажет. Марина, спасибо. Ребят, я постараюсь вкратце, я думаю, все знают. Попробую еще раз пробежаться по основным моментам и поставим, чтобы осталось хоть какое-то время ответить на вопросы. Итак, стейкинг. Что такое стейкинг? Стейкинг это, ну, это мы удерживаем монету. И за это компания платит нам вознаграждение за то, что мы удерживаем монету в стейке. Чем дольше мы ее удерживаем, тем, соответственно, больше это вознаграждение. Удерживая монету в стейке, это хорошо и для рынка в целом, потому что ну, монета не идет на рынок, монета удерживается в стейке и соответственно не идет на продажу, и это хорошо влияет на курс. У каждого партнера в кабинете бинарного проекта есть возможность добывать райда посредством стейкинга. Для этого нам надо пополнить кабинет райда в райда. Марина рассказывала, как это делается через закладку финансов. Чтобы открыть стейкинг, надо иметь депозит, активный депозит. Лимит, лимит суммы стейкинга в 5 раз больше, чем депозит. То есть, если, например, депозит у нас 100 долларов, значит стейкинг мы можем открыть на 500 долларов. Если было открыто несколько пакетов, например, промо-пакет был например, на 1000 долларов и обычный пакет там на 100 долларов. То есть, получается, общая сумма депозитов 1100 долларов умножаем на 5. 5500 долларов – это лимит стека. И, как я говорил раньше, чем дольше мы удерживаем наши райды в стеке, тем больше начисления мы получаем. Если мы удерживаем до 4 месяцев, то наш доход по стеку составляет 0,3% в день. Если от 4 до 8 месяцев – 0,4% в день. И если мы удерживаем наше тело в стеке больше, 0, больше 8 месяцев, тогда доходность составляет 0,5% в день. Автоматически идут каждые сутки у нас начисления по стеку, они идут в райда. Чтобы срок действия стека не обнулился, мы тело депозита нельзя снимать. То есть проценты каждый день автоматически переходят на счет, мы можем их выводить. Но тело нельзя трогать. Если тело снимается, тогда срок действия депозита обнуляется. Значит, депозит можно открыть раз в неделю. Например, открыли в среду. Открыли минимальный депозит 1 райда. И, например, открыли в среду. Значит, соответственно, в следующую среду мы сможем добавить стек монет. Минимальная сумма 1 райда. В чем преимущество? Преимущество, что идут ежедневные начисления в райда. То есть райда положили, в райда получаем. Тело доступно в любой момент для, для снятия. То есть, если, например, на бирже вдруг выросла хорошо цена, мы можем остановить стейк, вывести райда и продать на бирже. Но, соответственно, срок действия обнулится. Но, но тело доступно, в отличие от депозитов. То есть тут можно соблюдать баланс какой-то, так если там по своим финансам смотрите, часть депозит, часть в стейкинг. Там даже вот сегодня выкладывали расчеты в чате по, по стейкингу, что в принципе если удерживать ну, столько же, сколько действуют там минимальные первые два пакета, то стейкинг даже получается выгоднее. Ну, по стейкингу в принципе все. Я предлагаю, если у нас еще осталось немножко времени поотвечать на вопросы, Марины, возвращайтесь. Да, давайте э, ответим на э, вопросы. Единственное, что нам нужно э, как-то... Друзья, открыть... у нас времени совсем мало. Давайте вот, Елена, открой чат, пожалуйста, сколько вот вопросов откроет и закроет. И вот все, что все, кто успели, мы все вопросы... Ответим, прочитаем. То мы обещали, обещали, а по времени получилось вроде вкратце-вкратце. Стейкинг вкратце. выгоднее, чем депозит. Если вы, вот если у нас депозит на тарифе, на первом тарифе 220 выплат, я не помню, по-моему, то есть это 220 выплат в будние дни, но ну, а сам, получается, депозит работает 316 дней, с учетом, Марина меня поправит, может, с учетом выходных, то есть и вот если мы эти 316 дней будем удерживать в стеке, то там получится немного даже выгоднее. У расчетов есть ну, в профильном да, чате. Есть, есть расчет, да. В профильном чате сегодня у нас наш партнер скинул расчет. Вы можете зайти туда и посмотреть. А, как такой жирный маркетинг повлияет на, курс? Ну, как он повлияет на курс? На курс, в принципе, влияют сами участники, те, кто продает и покупает. Вот. Маркетинг, да, мы получать будем в токене райда, и опять-таки те, кто, скажем, нацелен на долгосрок, на долгосрочную работу, те, кто предполагает с райда работать дальше в наших проектах, конечно же, они не будут выводить и а, сливать а, этот токен. А, кто-то будет переводить а, и работать в других а, проектах с а, токеном, кто-то а, будет холдить, а, кто-то будет обменивать его на век, потому что все сейчас понимают, что а, век нужен а, нам. Миша, дополни меня в этом вопросе. Да, Марин, все как бы правильно ты сказала, я Полностью с тобой согласен. На самом деле он то жирный, но столько времени уже идет раскачка, что уже, уже можно пользоваться и ну, ну, жирный, да. Ну, так... да, но кто не зашел, пожалуйста, пробуйте, пытайтесь, сделайте это, заходите. Ни в одном, а, наверное, ни в одной компании вы не увидите таких возможностей, даже вот такого минимального входа там вход будет большой. Там бинар будет совершенно на других условиях маркетинговых. Мы еще раскачиваемся. АЦЦ бинар будет заводиться? Ну, если будет, то об этом сообщат заранее. Женя спрашивает, камень сжигает. Привет. Сколько можно лицензий одновременно открыть? Жень, открывается одна лицензия. Вы покупаете одну лицензию, работаете с этой лицензией. Если она вас, как бы, ну, она работает до того момента, пока там не сработал X-фактор. X-фактор сработал, вы обновляете депозит. Либо если эта лицензия, лицензия работает, любая лицензия работает 200 дней. Если вас эта лицензия не устраивает, вы видите, что вы купили лицензию маленькую, за 50 вам не подходит, у вас растет структура, вы хотите получать реферальные, ваши люди, которые в вашей структуре начинают разрастаться, ваши объемы идут снизу, а на самом деле не они... Глубина, глубина, она может быть бесконечной, потому что это не, там, не до второго уровня, не до третьего, не, не, не десятый, а и десятый, и 125-й будут затронуты и будут идти а, к вам а, объемы. И вот все, учитывая это, конечно же, а, вы захотите а, купить большую лицензию, поэтому тот, кто а, предполагает работать, изначально сразу Правильно подходите к этому вопросу и к этому моменту. Несколько лицензий одновременно не, не, не работают. Либо та, либо это. Женя, вот была лицензия, извини, Марина, добавлю, была лицензия, например, за 50 долларов, купил за 300, срок действия обнулился, 200 дней, и работает последняя купленная лицензия. Вот так вот. Хорошо, наверное. Владимир Ярдококов спрашивает, когда можно будет заводить бинар GNT? Ну точно также такой же ответ как и на АЦЦ. Когда определиться с этим руководством, будет официальная новость. На сегодняшний день такой информации четкой, когда нет ответа. Давай я, Марина, вот отвечу последний вопрос. Mm -hmm. Можно ли снять со стейка часть средств без негативных последствий? Смотрите, тело со стека нельзя вообще снимать. Если вы снимаете тело стека, то срок действия стека обнуляется. Каждый день приходят автоматические начисления. То есть, каждые сутки, вот вы сделали сегодня 18.50, через сутки вам приходят начисления в райдер. Если 4 месяца не трогать тело, тогда, соответственно, перейдем... Уже на следующий... На повышенный процент. процент. Ну, а э, начисление стека, конечно, вы можете ими пользоваться, снимать и э, снова передокладывать, потому что у нас э, везде и в депозите возможен сложный процент. Э, и э, стык вы можете пополнять теми же средствами, которые уже у вас могут быть накоплены. То есть ничего не надо заносить дополнительно, если вы не хотите этого делать, если вы не хотите, не собираетесь с кармана еще что-то добавлять. Все работает. Я забыла сказать, наши депозиты при каждом реинвесте срок действия депозита тоже обновляется, он снова становится новое количество дней, вот те же, допустим, стандарт 220, вы, у вас депозит отработал, там было сделано определенное количество выплат, 30 или 50, вы сделали реинвест и опять 220 выплат. Так, друзья, ну, наверное, мы на этом будем заканчивать, да? да Ребят, смотрите. Вопрос. Марин, М -м? давай еще два М -м? вопроса. Вот, вот всегда дайте еще нам два <с вопроса. <с да, это, это, это, это обычная история. Приходите к нам а, на наши голосовые в чат рам. Мы разбираем тоже там а, буквально все вопросы по любому из проектов обращайтесь профильный чат и тоже отвечаем на вопросы ну и наверное сегодня закончим потому что Лена не даст нам задать еще два вопроса тут, тут у нас есть свой командир вот спасибо всем спасибо за то что вы Относитесь э, э, к своим э, инвестициям с таким вот вниманием. Спасибо, что вы ходите на вебинары, что вы получаете новые знания. И еще раз хочу сказать, что мы будем рады э, каждой встрече с вами. Приходите, приходите в чат, чат-рам на наши голосовые. Всем хорошего вечера. До свидания. Да, ребят, всем хорошего вечера, хорошего настроения. Приходите к нам в голосовые, смотрите наши вебинары. Кто не смог, давайте пересмотреть. И вообще не стесняйтесь задавать вопросы. И самое главное, изучайте, пожалуйста, маркетинг. Изучайте, пожалуйста, криптотермины, потому что вы находитесь в криптосообществе. И для вас это самое важное. Ну и как вы поняли, у нас все хорошо, нас ждет большое будущее, поэтому вперед, главное действовать, главное не, не бояться решимости всем вам. Пока-пока.